Здорово! Это обзоры от Мопорг, я Трэш, и сегодня у нас ТОП-5 лучших игр за прошедший месяц. Поехали! Тоби The Secret Mine это очаровательный платформер, который по сути является клоном Лимбо, копируя его не только в визуальном плане, но и по геймплею. И нужно сказать, у игры это весьма неплохо получается. Кто-то похитил всех друзей Тоби, и тебе предстоит пройти долгий путь, состоящий из головоломок и ловушек, чтобы освободить его товарищей. Кругом будут просвистывать топоры и стрелы, а за каждым углом тебя будут поджидать кровожадные монстры. Несмотря на преобладающую черную палитру окружения, в игре множество постоянно изменяющихся ярких локаций. Долгие годы я, какие, скорее всего, ты... Мечтала о выходе Super Meat Boy на Android. И это свершилось. Игру без каких-либо изменений принесли на Android. Причем настолько без изменений, что поиграть можно только за геймпадом и только на Nvidia Tegra. Теперь ты сможешь вспомнить о былых приключениях мясного пацана, вновь в марлевую подружку из рук злого эмбриона. А особенностей, нововведений или дополнительных уровней ждать не стоит. Игра полностью соответствует оригинальной версии. Так что качать советую тем, кто каким-то чудом пропустил игру на ПК или консоли, либо жутко соскучился, как и я. И еще одним эксклюзивом на Nvidia стала недавно вышедшая Stealth Inc. 2 Game of Clones. Так что игра станет испытанием не только для твоего мозга, но и для твоего пукана. В продолжении легендарной Stealth Bastard тебе вновь предстоит бежать из научно-исследовательского центра, только на этот раз прихватив еще с десяток клонов с собой. Условия окружения меняются с еще большей скоростью, чем раньше, а головоломки стали еще сложнее. С каждым новым уровнем ты будешь получать новые гаджеты и раскрывать новые возможности. Warhammer 40 тысяч Freeblade – это зубодробительный рельсовый шутер, в котором тебе предстоит огромным механоидом защищать родину молодого имперского рыцаря. Помимо обычных перестрелок, в игре есть сражение с другими боевыми машинами на мечах и пилах. Вступив в ряды космодесантников Легиона, тебе предстоит пройти 170 сюжетных миссий, истребляя захватчиков. Ты сможешь модернизировать и улучшать каждый элемент Титана, в твоем распоряжении пушки, ракеты, термические взрывы и холодное оружие. Увы, все, что от тебя потребуется, это затапывание врагов. Такие уж они рельсовые шутеры. Зато в игре есть сюжет, захватывающий экшен и потрясающая графика. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игру с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! В котором тебе предстоит огромным механоидом защищать имперскую рыцарь, блять, хуй знает что.